а с помощью или определить наличие условий, которые принимают такое значение. Давайте рассмотрим синтаксис этих функций, где логическое значение 1 – обязательный аргумент, первое проверяемое условие, вычисление которого дает значение истина или ложь. Логическое значение 2 – необязательный аргумент, дополнительное проверяемое условие, вычисления которых дает значение Истина или Ложь. Условий может быть не более 255. Функция I возвращает значение истина, если в результате вычисления всех аргументов получается значение истина, И значение Ложь, если вычисление хотя бы одного из аргументов дает значение Ложь. А функция Или возвращает значение истина если в результате вычисления хотя бы одного из ее аргументов получается значение «Истина», а значение «Ложь» если в результате вычисления всех ее аргументов получается значение «Ложь». Обычно эти функции используются для расширения возможностей других функций, выполняющих логическую проверку. Например, функция «Если выполняет логическую проверку» и возвращает одно значение — если при проверке получается значение ИСТИНА, и другое значение, если при проверке получается значение ЛОЖЬ. Рассмотрим простые примеры функции И. Сейчас я введу формулу, которая возвращает значение ИСТИНА, если число в ячейке А3 больше единицы и меньше 200. В противном случае возвращает значение ЛОЖЬ. Я ввожу знак равенства. И, А3, больше единицы, точку с запятой, А3, меньше 200, и нажимаю ввод. На экране видим результат Истина. Как видите, при смене ячейки B3 выводится результат ложь. Теперь рассмотрим пример функции или. Я ввожу знак равенства или А3 больше единицы точку с запятой А3 меньше 200 и нажимаю ввод. На экране видим результат Истина. Здесь при смене ячейки B3. В отличие от предыдущей функции, результат остается прежним, так как одно значение формулы является истинным. Теперь рассмотрим несколько примеров работы этих функций в сочетании с функцией если. С помощью этих двух ложенных функций можно расширить возможности функции если. Допустим, требуется определить, какие студенты получили оценку отлично по всем предметам. Воспользуемся функцией если с вложенной функцией и. Для этого я ввожу знак равенства. Если с открывающейся скобкой. Теперь и с еще одной скобкой. Ячейку b2. Ввожу больше равно. Выбираю ячейку g2. Нажимаю клавишу f4. Чтобы сделать ссылку абсолютной. точку с запятой c2 больше равно g2 и снова нажимаю f4, точку с запятой d2 больше равно снова g2 и клавиша f4. Закрываю скобку, точку запятой, да в кавычках, точку запятой и нет. Закрываю скобку, нажимаю клавишу ввод и получаю результат. Формула проверяет, выполняются ли все условия. Если это так... Функция «Если» возвращает значение «Истина». Чтобы все оценки студента были отлично, количество баллов должно быть больше или равно 90. Если все эти оценки больше или равны 90, функция «Если» возвращает значение «Да», в противном случае возвращается значение «Нет». Как видно. Только один студент получил оценку «Отлично» по всем предметам. Теперь определим, какие студенты получили оценку «Отлично» хотя бы по одному предмету. Для этого воспользуемся функцией «Если» с вложенной функцией «ИЛИ». Я ввожу знак равенства «Если» с открывающейся скобкой. Теперь «ИЛИ» с еще одной скобкой.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 Снова же 2 и клавиша F4. Закрываю скобку, точку запятой, да в кавычках, точку с запятой и нет. Закрываю скобку, нажимаю клавишу ввод и получаю результат. Чтобы хотя бы одна из оценок студента была отлично, Количество баллов за предмет должно быть больше или равно 90. Если хотя бы за один предмет студент набрал больше или равно 90 баллов, функция «Если возвращает значение – да». Если ни одна из оценок не превышает 90, функция «Возвращает значение – нет». Как видим, у двоих студентов есть как минимум по одной оценке «Отлично». Функция «Или возвращает значение – истина» если хотя бы один из аргументов имеет значение «Истина» и значение «Ложь», если все аргументы имеют значение «Ложь». Примечание. Аргументы должны давать в результате логические значения, такие как «Истина» или «Ложь», либо быть массивами или ссылками, содержащими логические значения. Если аргумент, который является ссылкой или массивом, содержит текст или пустые ячейки то такие значения игнорируются. Ошибка имя может возникнуть, если в формуле допущена ошибка. Проверьте, заключены ли текстовые значения в кавычки и правильность названия ячейки. На этом все. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал Hetman Software, если данное видео было полезным для вас.